Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы хотим записать короткий видеообзор о фанголе Инова на стены Фанкол, встраиваемый Фанкол. Так он выглядит в разобранном виде. Во всех фанголах Инова установлены инверторные двигатели. За счет этого очень тихая работа. Также во всех и Инова есть датчики воды и датчики по воздуху, поэтому Фанкол работает по принципу пи-регулирования я убрала сеточки с вентилятора они естественно есть то есть это полноценная комплектация я вам хочу показать панель как бы панель просто невероятная вы видите а на данный момент щель это, когда панель устанавливается уже на самом конкурс соответственно ее не будет так как у нас Будут с вами ваниль там расположенным. Смотрите, какая перфорация. Просто очень-очень классно выглядит. Корпус вы слушаете металлический. Сейчас вам покажу корпус, в который мы встраиваем фан -кулу. Обратите внимание, везде есть сеточка со всех четырех сторон. Это для того, чтобы, когда вы поставите корпус, смонтируете в стену его, то заштукатурить все, все, все, и чтобы оно вот так вот идеально стало. Вот так это все выглядит. Подписывайтесь на наш YouTube канал. Вы можете найти больше видео о инженерном оборудовании. Ставьте лайки, пишите, что вы хотели бы увидеть.